Банде Гуру Падад Дандам Бхактабинда Саманитам Шри Чайтанна Прabhun Банденита Нандо Саходитам Шри Нанда Нанда Нанг Бандирадика Чарнодайям Гопи патитаанं पावुने भवश्नाभिभ्यो हु नमो नमः मूकं करोति वाचा अलंकंगुं लंघैतुग्रिम यत्कीपातमहं बंदे परमानंदो माधवं ब्रिंदावितु सिद्धे बुद्धियाविकेशवशशः Девинсара сватинг вясам тато яйум дири. Шанкитане Кришна кото буде се. Гоори я батрошо пркаасо неча. Шадану ракто гуру తా పధం సివ విరంచన తం Сри Кришна Чайтанна Прабху Нетаананда Шьяддайтакада Дхарасивасади Хи Гаура Бхакта Винда. Сри Кришна Чайтанна Прабху Нетаананда Hare Дхарасивасади Хи Винда. Арирама, Арирама, Арирама, Арирама, Арирама, Арирама, Арирама, Аянулом битовую канака, бодату, Шанкиртана и Капитару Камала, Каруна, Бхатару, Харе Сура, суро, ирэвандито, дибарупам, боктинча, боктинча, дада, синитам, бахаванду, пенна, садана, ранам, гангата, ранам, рамани, джата, калапам, гауриниранта, равигуси, Нараяна Прияманага Мадапахарам, Барана Шанатам, Ваги Саджаса Бадани, Лаксмиджасача Вакшаши, Ясиастихидая Самбихида, Кришна, КИШНА, КИШНА, ХРИ, ХРИ, ХРИ, РАМ, ХРИ, РАМ, РАМ, РАМ, РАМ, ХРИ, ХРИ. КИПА СИНДХУ СУСАНГ ПУРНО САРВУ САТТУ ПУКАРКАХА, НИСПРИО САРВАТО СИДДХУ САРВУ ВИДДДА ВИСАРАТА, САРВУ САНГСАЮ Analasa Guru Rahaita. Kipa Sindhu нисприхо Sarvasatubukaraka Nispriho Sarvatohos Siddhyo Sarva Viddavisharada Sarva Samswayos Samshetta Analasu Guru Rahid Gorya Goshi Putti Sisi Labhakti Siddhanta Sarvaswati Goswami Shagupada Paramamsu Jagodguru Прохопад сказал, что Гурович на за собой право не быть открытыми, не быть доступными вашим органам чувств. Они могут явиться перед вами или скрыться, сделаться невидимыми, чтобы обмануть вас. Это естественно, поскольку в соответствии с нашей Бабой они отвечают нам. И вот Гавдия Гошти Бхати Шишила Бхакти Сиданта Сарасвати Госсомитаку говорит то, что из-за того, что мы неправильно определили, определяем свою собственную сварупу, свое истинное Я, все проблемы возникают, все проблемы в этом мире от ложного Самоотождествление – это коренная причина всех проблем. Нишила Пабхупат Бхакти Сарасвати говорит, что из-за этой ошибки, из-за нашего ложного самоотождествления, и это коренная причина всех проблем, которые случаются с нами. Если в какой-то день кто-то осознает свою собственную сварупу, то таких проблем у него дальнейших не будет. Все проблемы будут автоматически решены. Если кто-то осознает свою подлинную сварупу, то все проблемы, они уйдут поскольку из-за этого ложного самоотождествления все проблемы приправляются. И вот когда мы осознаем наше подлинное «я» внутри себя, и когда это истинное «я» проявится, то все проблемы, они уйдут. Но это из-за влияния Майи не так просто в процессе совершения Харинама промежуток между нашим истинным «Я» и «Майя» и «Он». В общем, разница между нашим подлинным «Я» и ложным уменьшается. И вот «Майя» пытается помешать, но когда мы сможем прогнать эту «Майю», то тогда и в процессе воспевания святых имен мы обнаружим свое истинное «Я». И вот постепенно в процессе повторения святых имен это майя уйдет из нашей жизни и в этом случае мы сможем обнаружить свою подлинную сварупу. И перед этим мы не сможем осознать ее. И это главная причина всех проблем, это ложное самоотождествление. И поэтому я говорил с утра, что все дживы. И нужно, нужно пытаться помочь им по-разному, поскольку часто бывает, что болезни всех разные. И поэтому Шила Прохопат написал статью, называется Гауди Госпиталь» с таким настроением. Я знаю, что в больших обществах это невозможно, но все же должен быть достойный, подданный доктора, Имеется в виду целитель, который сможет исцелить нас от каких-то болезней, либо ГУВД этим может заниматься, либо какие-то его приемники. И с, кума, а с помощью своих личных усилий, с помощью усилий других людей мы не сможем прикоснуться к абсолютной истине. И поэтому Шила Прабхупад вот, цитирует эту шлоку Прохлад Махараджа. И вот своими усилиями или усилиями других людей мы не сможем избавиться от мая. Это не так просто, все, что нам нужно, это пыль с лотосных ступ, чистых преданных. И тогда и только тогда наш ум будет исправлен не перед этим. Шила Прабхупад говорит, что все души пытаются поддерживать свою приватность, хотя что-то личное иметь, чтобы никто не знал об этом. И Сила Прабхупад говорит, до тех пор, пока вы не предложите все и вся, даже свой ум, тело. Когда вы не найдете ничего, чтобы у вас оставалось, когда вы полностью предадитесь Гуратеву, то тогда возникает вопрос обретения милости Крипы Кришны. Сила Пахупад говорит, «Из-за того, что мы не предаемся полностью, это, из-за этого нет результата. А когда мы полностью без остатка предадимся, то тогда Кришна, Он дарует нам Свою милость, Садгуру, это не шутки. Садгуру, Сад даже, даже кто-то в жизни с можно видеть, ману. даже если а кто-то дает куру, пожертвования. Один, один куру, больше пожертвования. 25 В то время, во время Насилии Ахилы рупия была в цене на 25-10 копеек, четверть рупий you know, можно было мешок риса купить. So uh, you know, Сейчас, so килограмм риса 100 рублей like unawaited way, помог построить jokpit yes. вот с входа, его samadhi, вот. После того, как он столько пожертвований дал, все равно Шила Прабхупад не листил ему. Шила Прабхупад говорил прямо без всякой листи. Вот, если ваша жизнь полностью посвящена Кришне, Только тогда такая абсолютная истина может явиться в нашем уме и сердце, иначе нет. говорит до тех пор, пока вы не предались на сто процентов лотосным стопам Бхагавана и до тех пор у вас нет права говорить об абсолютной истине. Сколько вы будете стесняться, бояться, такое чувство бесстрашия не будет. И шлока, с которой начала, она очень важна. Она не только важна, а также это великолепное определение Гуру Есть много шлок о Гуру но эта шлока это наилучшее из всех, поскольку с помощью этой шлоки. Мы можем видеть все качества подлинного Гуру. Крипа -по Синду, он океан нет, милости. Это природа вечного. Если какая-то джива. Они видят э, такое плачевное состояние обусловленных душ и по пытаются помочь им и для освобождения этого материального мира, горло и готовы посвятить свою жизнь. Один из них — это великий Шелабхакти Дайдама Два Госвей Махараш, кто никогда не беспокоился ни о каких ситуациях, в которых он оказывался. Он проповедовал в, леса, в лесу, в джунгли, в джунгле Хавасаме. Кто это был первый, кто там проповедовал, до него ник никто не смелился туда ехать. Он также в Панджабе проповедовал. То, что туда никто до него не ездил. Шилакиша Гусей Махарадж, Авана Махарадж, тоже ездили туда, но он главный, кто первый, кто начал, и вот он отдыхал, в смысле, начал в таких э простых хижинах, очень простых бедных людей, но все же Шиламадовго сам не боялся ничего, и вот они там спали на такой скамейке из бамбука. И вот он проповедовал по всему Ассаму Панджабу. Никогда не стремился к удобствам, к славе. И вот вначале я хочу произнести эту шлоку еще раз. Крепа это океан милости, Иисусом он всегда доволен. Никакой, никакая неудовлетворенность не может его задеть его сердце. Если у кого-то есть какая-то неудовлетворенность, значит, ему что-то не хватает. Это признак обусловленной души. Обусловленная душа всегда чем-то недовольна. Чем-то мало, и с чего-то мало всегда жадны до чего-то. И таким образом это все взаимосвязано. Но саду, сердцу саду, неудовлетворенность не может задеть сердце саду. Саду они всегда довольны. Сусампурна, не только пурна Пытайтесь, понять а, не только, только пурна, пурна, мы знаем. Пурна, пурна, пурна что такое? Пурна. Но Шам здесь сусампурна. Су, Су значит очень хорошее, великолепное. Иисусом если <соединяемые> мы не сможем удовлетворить Гурдебу Прохопаду Бахчану Таккура, то что то И вот, когда мы способны принести радость нашей Гурварге своими действиями, то автоматически вся седанта, она явится в нашем сердце, как поток милости. Поток, потоп, There's точнее, нельзя как-то остановить, он такой. Если Гурубачхам довольны нами, Гурубачхам не okay. требует денег. Some seba, Конечно, для какого-то служения они But нужны, но это не главное. Кто ищет, кто может найти... Что в сердце Бога Как можно принести подлинное удовлетворение Ему? Это мы должны найти иначе. Мы можем думать, что что-то делаем, а Гурдев доволен нами, но это не всегда так. И вот наши собственные желания мы проецируем на Гурдева. Это такое... Думание о том, что что-то делаем, и думаю, что у Гурдева будет доволен. Им. Но лучше спросить у Гурдева, что ему надо, а не делать то, что вздумается. Как Горки Шодас Бабаджи Махараж был очень счастлив с Шилой Он очень доволен им, поскольку вот в соответствии с этой шлокой, это слова Рупы Госвами и вот здесь сказано, что те, кто исполняет желание сердца Шимана Махапрабху Гуранги, то те его главные соваки, соответственно, спутники вечные. И вот Сусампурна, значение этого слова. Не просто здесь пурно, сусампурно, здесь два, два два этих два усилительных слова используются любые создания, Они не только в люди, группы. мы видели жизни Гуру Падпадме, он был очень, он кормил даже собаков, всех разных живых существ, чтобы эти души, то есть он проливал свою милость на всех душ, даже на муравьев или прочих. Санатангасвайпат, он даже пытался спасти скорпиона. И вот Санатангасвайпат омолвался в Емуне и увидел скорпион с дерева упал в воду. И тут саду тоже там какое-то принимал мовение, вот он взял этого скорпиона, поместил на дерево, в процессе скорпиона укусил его. Тот скорпион там еще опять рассыпал с дерева, тут опять его поднял и поместил на дерево, Тут опять его кусил И рядом стоящий сад, говорю, что ты делаешь, он же кусает тебя. Очень ядовит, как ты это терпишь. Ты знаешь, эту природу скорпионов кусаться, жалиться. Ну что, он ответил на то, что Бхагаван дал ему. Ему он делает это, но, тоже, и, и, и, но моя природа тоже помогает живым существам. Если это скорпион не может отказаться от своей природы, то как я могу отказаться от своей, то, что у меня есть, я это могу дать. Если у нас чего-то нет, то как мы это дадим? И вот в Риндаване. Иногда какие-то богатые люди приезжают, раздают одеяло, чадры, какие-то вещи зимой. Yeah. всем этим нуждающимся. Yeah. Причем часто раздают так скрыто, не открыто, иначе народу набежит day, разного. Вот И вот однажды один богатый человек раздавал uh, дело. Uh, uh, uh, те, кто саду, но Саду непонятно кто, так просто, в общем, кому надо, тем раздавал, и вот. Вот, в общем, там очередь, очередь образовалась, и каждому отдавали одеяло. Но люди брали уходили, и вот один этот <coughs> был очень хидер, получил одно дело, пошел, переоделся в другую одежду. Опять в очередь стал, этот заметили, сказали уже брал, вот только пять минут назад. Тот говорит, сказал, нет, ничего не брал, как я уверен, ты брал, а тебя запомнил, а тут говорит, нет, ничего подобного. Вот начальник, спорит и этот хозяин сказал, что дело он уже брал, хватит, больше не давай. И этот человек сидеть на берегу ему на материть этого человека, который раздавал одеяло, сидел материл, материл его. И тут какой-то человек сказал, смотрите, вот он сидит и материт вас, на чем свет стоит. Этот человек сказал, у меня вот одеяло есть, одеяло раздаю, вот одна матерщина. И вот он что есть, то есть он такой одни yes, ругательства true. у него на уме, вот он <coughs> ругает <coughs> меня, вот то, что есть, он <coughs> то и раздает. Вот, и поэтому смысла нет с кем-то бороться. И вот и в какой то грехе <coughs> они когда-то изменили свое сердце, <coughs> поймут, что есть подлинное, что <coughs> ложное, <coughs> где подлинный седан, так, где нет. И вот, <coughs> если мы удачи успешные в том, чтобы как-то помочь миссии Шилы Прохопады, то наша жизнь завенчается успехом. И поэтому я исполняю, пытаюсь исполнить, исполнить желание Шилы Пархупады. И вот здесь говорится, что такие садони поливают милость на всех, всех, даже готовы спасти скорпиона, который, ну, которого природу жалит всех. У не сприха... них no нет даже запаха, no посторонних желаний, их единственное желание это служить Кришне. Even... Мы не, even... не можем даже to... представить, how how как это возможно. Когда мы обретем этот нектар, мы почувствуем, мы должны ждать, когда это придет. Когда это чувство радости, желание совершать больше больше севы бред к нам. Я сам с это с пример этого. Он... Нет, нет денег, но Бхагаван он посылает бред". на Севу. Мои усилия, мои тяжелые И И усилия. Бред". И вот я помню те дни, так как сон для меня сейчас счастливо ввлечен на множество вещей, но в то время ничего не было. И то, как здесь говорил Харикатху, и писал книги, я изучал учение наследия Шила Павха и на этой основе писал книги, ну, как а, Какой-то человек может погрузиться в океан, чтобы набрать каких-то замчужных и прочих драгоценностей на дне океана. И другое имя океана это Ратнакар. И таким образом, смотрите, нет. Вот у меня не было никакого неудовлетворения внутри сердца, я только хотел совершать больше и больше служения, не сприка, значит, нет желания савата, сида и все относительно всех. И вот сида вот, здесь что имеется в виду? Сидха значит, он в таком положении, что никакие ситуации не влияют на него. Его ничто не привлекает. Никакие материальные соблазны бессильны перед ним. И вот Kipasin Nusisankur no Sarva Satvabukarva. нет образования, но все знания шастра, вся суть шастрна явилась в его сердце, поскольку он его сердце, в его сердце находится Кришна. Если Кришна внутри нашего сердца, то все автоматически явится там. Кришна, он источник всего знания. Если мы поместим Кришну внутри своего сердца, то... Никакого недостатка не будет. В Упанишадах говорится, зная кого, если вы знаете Кришну, то вы знаете все. Все остальное явится автоматически в Упанишадах. Говорится так. Если вы знаете Кришну, то все знание явится. Все. Вы обретете все, когда обретете лотосные стопы Ши Кришны. Если вы обретете лотосные стопы Кришны, то никаких недостатков не будет. Никакого, ни, ни, никаких... Все будет обретено Кришной. Источник всего мироздания. Кришна, Он Источник и первопричина всего. И поэтому наша Гурвага, как Шилабхакти, это Он такой саду, который очень редко его сердце огромный, что весь мир может поместиться в его сердце. шила Гусей Махарадж, такой великий что весь мир может поместиться в его сердце, не только мир, а все бесчисленные миры, поскольку его сердце бесконечно. Это естественно, он помогал всем, какие-то гур оказавшиеся в беде, он всем им помогал. Он принимал всех. И вот он служил всем, даже свои, свои махараджи его выгнали из дома и эти родственники из-за того, что туберкулезом болело и... А Шиламадам Гасей когда узнал об этом, он сразу же послал за ним, чтобы его привезли в Мадхи и там вылечил. Он, как он служил, мы не можем даже представить то, что хотел сделать Шиллапархупад. Он был инструментом в его руках. Гасвай Махараджа, Сидарда Гасвай Махарадж и Шиламаду Гасвай Махарадж, они все были инструментами в руках Шилапархупады. Мы не можем понять терпение Шиламаду Гасвай Махараджа. Шила Пракупат хотел основать храмы на, в тех местах, которые посещал Шиман Махапрабху в Южной Индии. И вот Шила Бхакидайта Мадагасай он был инструментом в осуществлении этой миссии когда наш Дагасай Махараджи, другие, и вот они пытались получить землю в одном месте, но ничего не получилось. И вот Равананда Прабу сказал, Вот, значит, Хайкрива Бомачари от Мадавгуса Махаражды дал понятие саньяса Я сказал, что мы ничего особого не делали, нужно начать делать более активно. И действительно, они получили этот кусок земли. И вот я хочу объяснить то, что не успел сказать в утренней харикадхи. Богоу там говорится, кто-то может сказать, что что-то не так, но я говорю так. То, что я хочу сказать, я скажу, но мы должны понять, что вначале, что Богоу там... И вот говорится, что птицы одного по одной породы летят вместе, как вы люди обычно стремятся общаться с единомышленниками. именно это нет. You наблюдать, что люди кучкуются по интересам. Даже в храме, если живут вроде в одном храме, но если посмотреть, там несколько группировок всегда. Наш Чила говорил, что мы, сообща, должны совершать баджан под руководством одной ашрои Виграхи и пытаться соответствовать с нашими способностями совершать севы. Но это не совсем то. Если ну, каждый хочет э, какой-то свое ну, какой-то свой этот центр создать, такие люди вроде физически в храме живут, а по факту, если посмотреть каждый на отдельном острове или какие-то группировки собираются. Махаш сравнивает как с всякими этими островными государствами, вроде страна одна, а множество островов. Ну, Шло-Покупат никогда такого не говорил, он давал Совет, что может какие-то недостатки есть в обусловленной души, это естественно, но все же надо как-то как Но все же под руководством садгуру, под руководством этой и Грахима мы должны сообща что-то делать ради миссии Шимана хапрабу Если у нас только политика нет любви, то ничего не получится. Is bhopa, they to do. What they to touch, вот Что такое гармония? Пытаться найти гармонию, что это значит, если? Должен быть какой-то великий саду, который сражает настоящий баджан, и с помощью силы его баджана он может регулировать весь храм ну, как-то ну, по его милости все регулируется. Как бы, подма, когда жил в храме, вроде он ничего не делал физически, но благодаря его влиянию он был как связующей силы, и просто его присутствия было более чем достаточно. И что я хочу сказать, если они приняли прибежище в этого саду, может какие-то больные, какими-то материальными болезнями, но. <говорит> Зимой можно видеть обезьяны днем дерутся друг с другом, а когда начинается ночь, начинается холод, все обезьяны собираются в одном месте, обнимают друг друга, и никто уже не дерется, не спорит, не бьет никого, они вместе сообща так греются, и в итоге никто не мерзет из них, а по одиночке они бы замерзли все. Вот, так, вот такой урок я от обезьян извлек. So so, что вот животные uh, uh, умные, и вот так обусловляют душу, они также должны также вести себя подобно таким обезьянам, которые греются зимой друг от друга, то что сообща какие-то вещи проще делать. И вот Шила Бахти еще 150 лет назад, и Дживу Го еще 500 лет назад предвидел это, что, что может случиться так, что вся эта, как система, попадет под контроль каких-то хулиганов, бандитов и прочих нехороших людей. И, к сожалению, такое случ случается. Кто-то может меня приватно понять, но все подумают, и поймут, что все правильно я говорю. И вот Сила Пробхупад, я завтра продолжу говорить об этом. И вот Сила Прохопад говорит очень много важных вещей. Вот смотрите. Прампуджи Пратмата в хорошо хотел построить храм, это не ошибка. Он хотел и помочь Миссии Шиллопархупады, что случилось? Можно видеть, что образуется много группировок, у всех свои цели, никакой общей цели нет, ради которой нужно жить в матье. И таким образом все, что Шила Прохопад хотел сделать, Шила Бхакти Дай, Тумаду Халчен, был инструментом в его руках, и он исполнил желание его сердца. Вот, и, и, и, вот, даже если Хагри Брамачари только 15 дней где-то был, только приехал, и Шила Прохопад звал его, и говорил, что ваш билет готов, вот надо да, через полчаса Выезжать этот быстро принимал просад, хотя вот сегодня, только сегодня приехал, уже через полчаса буквально нужно ехать куда-то еще. И поэтому имя, которое дал ему Шила, Пархупад, Шила Бхакти Дайтамада Агасемахарас Ситиду, у него был, что его энергия подобна вулкану, он имеет такую вулканическую энергию. Мы должны следовать ему примеру, он говорил, что мы подобны пожарникам, что если какое-то срочное дело, то нужно его делать, если пожар, не надо откладывать его на завтра, на утро, там, на через неделю. Нужно брать и делать прямо здесь и сейчас. Если пожарнуть что-то, нужно срочно вставать и идти тушить огонь. И такое настроение мы увидели в жизни нашего Гурдева. И вот еще прощение, если я Наскрабил кого-то, я прошу о его милости. Если не благословит меня, то никакая сила не сможет меня остановить. И вот вчера мы совершали парикаму. Мы дошли до Кедранатха. Это имя деревни. ху или хо-хо, как-то так она называется, по-разному произносит. Ну, там прекрасное место, я люблю сидеть, там Мараш любит сидеть там часами смотреть на красоту Ваджа Драмы. Сейчас она подобна сну. С храма Варшана я смотрел на всю красоту вокруг на красоту вазы да, И я молился so Лотосом Ставам Радхарани, он чтобы она он он помогла он мне. И вот, после закончения всего парикрама, нужно идти дальше. И там Мусульмане в основном живут, вся вот эта вот область. Вот так или иначе, если сказать Раджи -рад» они тоже скажут, скажут но Радхирадхи не говорю, как Сахаджи, говорю Джайгур, Харибол, поскольку говорите Радхиратхи недостоин, поэтому не говорю так. И так или иначе, нужно идти дальше. И, там какие-то вот холмы там, украшают ваши там вот какие-то демоны хотят их с, с землей сравнять, там какая-то фабрика по производству камней или щебенят. И еще щебня, точнее, вот они хотят эти холмы на щебень пустить. Люди там уже давно судятся, но вводят там и саду живут, и богатые очень. Но на защиту этих дамы денег пустить никого смелости не хватает могли бы хотеть, хотя бы засудить эту фабрику никто ничего не делает иногда какие-то саду посторонние же судятся с ними а местные филетов все но это опасно, если всю красоту Вриндавана но переведут на чивин. Так по-хорошему застрелить надо их, но это будет милостивых адрес. насчет никакие садовые не думают об этом, ну какие то какие-то другие не с нас и сам от нашего гаудиообщества. Мама, как бы нехорошо говорить, оскорбительно. Просто гаудиообщество можно назвать. Но не только наши другие тоже. Вот, девочки. Денег уже насобирали столько, что могут сто лет не собирать. Но, к сожалению, никто не делает. Говорят о расцитах и прочих воздушных вещах. но Надеялись что-то сделать полезное, никто не, не может. Только разговоры пустые. А от того, что у них нет саммандхагиана, я думаю, что они не получили настоящее посвящение у своего Если кто-то ругает, оскорбляет нашего отца, то мы дадим должный ответ. Если не чувствуем такой необходимости, значит, у нас никакой связи с отцом нет. И таким образом можно видеть на поле проповеди одни пустые разговоры. Правительство тоже ничего не делает, в смысле полезного ничего не делает. Поэтому мне больно проходить мимо этого места. И потом до и дальше там Чаран Пахари. Это важное место, там можно забраться наверх и увидеть отпечатки стоп Кришны. И вот там есть секунда внизу, в этой кунде. В Гопи Кришна Они являлись своей лилой и... и вот они соревнования устроили Кто дольше всех под водой просидит И вот Кришна очень хитёв но ну, Кришна сидел дольше всех в воде. А Кришна под а, а, по дугму когда все погрузились под воду, Кришна тоже погрузился со всеми, Но быстро вынырнул и куда-то убежал. И вот они через какое-то время вынырнули из воды начали ждать, пока Кришна появится. Но нету нигде, искали Его, нигде нету, может, помер. Что случилось с тем временем? Кришна вот, Кришна забрался наверх холма, и там Кришна смотрела, что с Гопи они умирали от разлуки. Кришна начал играть. На флейте не посмотрели, о, как он там оказался. И они побежали, чтобы сходить в. Когда Кришна играл на флейте, то все камни, они стали как воск, стали мягкие, и это природа в обшидании. Вот под ее, воздействием его звука эти вещества меняют свои э, качества. камни плавятся, например, и вот там сверху Кришна. Можно видеть отпечатки стоп Кришны. Там Бенгали Баба был, и меня там пять лет не было. И вот раньше там Бенгали Баба был, и я там готовил его башенку тире. Предлагал Бхагавану, принимал, принимал и шел дальше. И таким образом нет, я жил там. макараш какое-то время находился там, потом. Камьяван и Вот потом вы увидите параллельный каналу. Inside canal on two sides some a small arrangement. Somehow you can go. Not nice, but I feel okay because there is water, all trees and I can. I feel nice. Ah, with very absent mind, I am thinking about the yes, program and doing nothing and approaching. After long approaching, you have to cross so many, uh, you know, so many sub forests. It is like forest. So you can go and finally through one village and reach one, one place, where Krishna used to make sloping, you know? Like here, always going up... И вот там потом дальше. His бенгали name and Hindi name is Pishal Pahari. там, где Кришна катался like the... so с горки. Как дети катаются с горки. Там такое, я не знаю, кто сделал, so но так, если собраться, можно скатиться с горки. И вот потом после этого места можно И там камьяван, если уже месяц ходить, поэтому камьяван очень большой. Крат крат кратко, кратко, будем самые важные места. И вот там вешал. Потом пещера Бумасу. Он хотел спрятать всех пастушков, коров в этой пещере. Очень высоко там. Если вы упадете, то если у вас там высокое давление, лучше не ходить, это высоко достаточно. И большая пещера, как зал какой-то. И потом тари там, где все эти. И вот там эти пастушки решили подкрепиться, но тарелок не было. И вот они пошли листья собирать, да, листья лотоса, например, которые в качестве тарелок служат, или банановые листья. Или камни там находили, которые похожи на тарелки. sometimes excellent excellent, excellent so different... <сёк> <сёк> И вот они начинали есть там, угощали Кришну всеми этими, по передачками. И вот они все угощили Кришну тем, что их родители собрали его в дорогу. И тем временем, что случилось, Брахма решил проверить, кто там, что это за мальчик. Бесполезный какой-то какой-то пастух. Я слышал, что Кришна явился во Варжатаме. Но Кришна или нет, непонятно. Давай проверю. И вот он взял всех коров и поместил в пещеру. И коров, телят и пастушков. И вот их забрал и поместил в какую-то пещеру. И в итоге, Кришна смотрит, никого нету эти, а, точнее, коров только с этими с, с телятами. И вот они начали беспокоиться, куда коровы делись, и Кришна сказал, не беспокойся, я пойду их искать. И вот Кришна У него в левой руке было йогурт рис, йогурт смешанный с рисом. И вот Кришна, сахарный, еще руки не помыл и пошел искать коров. Не было коров, и вот он искал, искал их долгое время. И где жить эти все коровы? из телятами, кто их забрал. Какой-то демон, может, или еще кто-то. И в итоге Кришна вернулся, чтобы и увидел, что эти и... пастушки тоже куда-то делись. И еда осталась, но что-то съели, что-то оставили, но куда-то они все пропали. И Кришна подумал, что это все Мои друзья, пастушки, коровы, телята, все пропали, что делать? И Кришна закрыл глаза, посмотрел, что это Брама сделал. Это старого проходимся, он хотел проверить меня. И Он уже от старости, мозги у него не работают, но я его провочу. И что Кришна сделал? Кришна увидел, что это Брама сделал, но не стал беспокоиться. Кришна из Себя проявил всех этих телят, коров, пастушков в точно таком же виде, что давно я был в красной одежде, тоже был в красной, то есть в таком в неотличном виде, и Кришна продолжил являть Свою лилу, и вот так в течение года продолжалось. Никто не знал, что они пропали, и матери тоже не они чувствовали какую-то радость, но... но не чувствовали, что их дети пропали, поскольку все эти гопи-мамати-матери, этих пастушков, они все надеются, что Кришна, если родиться как их сын, я могу его грудным молоком, заботиться о нем, но он сын Ешоды, как я могу, себе домой забрать, он все равно здесь жить не будет, но все же в сердце у них было такое желание, чтобы они могут обрести Кришну как своего ребенка, и вот чтобы исполнить эти желания Гопи Кришна, он явился в форме пастушков, и когда они вернулись из, из этого леса, никто не знал, что все эти телята пастушки и коровы, они Кришна, но эти матери, матери чувствовали особое чувство каждый день, когда они кормили своих детей, поцеловали их они, сейчас они чувствовали такое экстатическое чувство, не могли оставить их, не могли выпустить их из рук, поскольку это был Кришна, который явился в форме пастушков. И вот Кришна, Он исполнил желание всех в Раджавасе. Кришна жил в их домах в течение года, но никто не знал, что это сам Кришна. Даже корова кого обычно любят этих маленьких телят. Но корову тоже необычно себе были, они больше любили облизывали, кормили этих э, телят, которые был, кри, были Кришны, хотя обычно все коровы больше любовь проявляют к младшим телятам, но никто не понимал это. Однажды в области Говадхана коровы бегали туда-сюда, поскольку Кришна. И вот Баладев однажды увидел, что случилось. Однако. короле или другие Они побежали к своим ну, те телятам, которые старше, ну, оставили бы младших телят, и Баладев подумал, он видел это, как это так, не может быть такого, почему дикоровы так стремятся к своим, эти более старшим телятам о маленьких оставляют, и Баладев думал, что это такое, какого сомнение сомнений не было. И он закрыл глаза и увидел, что это Кришна, о, и в этом причина, что это Кришна. Они не коровы, не телята, это Кришна одурачил меня в течение года. И вот это и есть подлинная причина. И в итоге Баладев обнаружил, что это Кришна, все эти телята, пастушки, это Кришна приняла их форму. Как это возможно? И в итоге выяснили, что Брама он э, виноват из кто из-за чего из-за кого это все произошло нехорош э, плохим сторон называть но вот он э, виноват что случилось брама э, решил проверить что случилось и вот он через год пришел и э, посмотреть, но увидеть ничего не поменялось. И вот он пошел посмотреть, что с теми, с теми которым он спрятал, вроде там они, и вернулся, а, не, они тоже на месте, и вот он не понял, вроде они в пещере все, но почему тут? В итоге Бама был сконфужен, кажется, что-то тут не то, и он Решил медитировать на это, и в итоге он увидел, что все это Кришна, и он понял, что совершил большое оскорбление, и с, с четырьмя съедом пришел к Кришне и склонил перед ним все четыре головы, и начал просить прощения, и он вознес Брамаставу, это долгая молитва, И вот Брама просил прощения. И в итоге Бхаганси Кришна сказал Браме, что не пытайтесь в... не выражать такой... Ну, в общем, не сомневайся, везде себя получше, не сомневайся в могуществе Кришны. И вот Брама увидит, что везде Кришна, и это место, где-то произошло, это деревня Чома. Сейчас мы пока в Камьяване. И вот на сегодня конец это остается. Баджан стали, Баджан стали, -стали как-то так. Да. И вот там, где эти как, телята были похищены Бамы. Еще хочу сказать, что любые проблемы, которые возникают в вашей жизни, Гурдов, их всех Шарго решит. И вот... Шарбо шарбо шарбо шарбо гурдов, он, если предан Гурдов, он развеет все ваши сомнения и решит все проблемы.